Здравствуйте. Заменил обшивку на старых стульях. Вот так выглядит сидушка данного стула. Это нижняя часть. И теперь необходимо пошить чехлы на эти стулья. Открутил эту сидушку со основания стула. Взял картоночку. И теперь необходимо мне сделать шаблон, по которому я буду делать выкройку данных чехлов на сидушку. Наложил. Все так ровно. Убираем. Разослал ткань ровненько. И на ткань положил этот шаблон. Всего лучше отписываю это фломастер. Вот такой фломастер взял с тонким пером. И по периметру везде отписал. По этой отписанной черте будет проходить нас шов. Но теперь необходимо еще задать запас шва. Каждый по-разному задает. Я сделал где-то около сантиметра. Взял шпулю и по этой шпуле по окружности отписал вот такую черту. Вот она так выглядит. Получается у меня тут две черты. По внутренней черте будет проходить шов, а по наружнее буду делать сейчас выкройку. И выкраиваю. Сделал выкройку вот такую. Это верхняя часть на сидушку пойдет. а вот так. Потом будет пришиваться снизу вот такая еще боковая полоска. Ее вырезал на 11 сантиметров. Здесь будет проходить резиночка с одной стороны. Это так называемый тоннель. Вот такой будет тоннельчик. Здесь резинка будет установлена шириной около 10 мм. Ширину вот этого вот тоннеля делаю где-то около 15 мм, чтобы... Резинка здесь свободно находилась. Вот из этой полоски мне необходимо сейчас сделать туннель под резинку. Прошил эту полоску, сделал вот такой туннель под резинку. Сюда втянется потом резинка. Теперь необходимо мне эти две части шить между собой. Ранее отметил, где кончаются ножки, которые идут на спинку. Вот одна сторона и вторая. Теперь я их соединяю. Сразу буду прошивать на машинке. Все, по периметру все так. Вот. Теперь необходимо этот шоу прострочить еще раз. Вот так. И теперь сделаю строчный шоу. Так называемый строчный шов. Хорошенько распрямляем и поехали. Все, закончил. Теперь давайте посмотрим, как оно выглядит. Всё. Делаем обрезку ниток. Вот так выглядит данная накидка или данный чехол на стул. Это двойной простроченный шов, так. Теперь остается втянуть сюда резинку. И потом еще резинки вспомогательные, которые будут здесь соединяться, или, так сказать, которые будут крепиться на стуле с помощью липучек. Пришил резинки. И на этих резинках пришил вот такие липучки. С одной стороны так сделал, и с другой. Вот они будут так соединяться. И удержать эту накидку на стуле. Все нормально. Теперь необходимо еще Здесь сделать окантовку, добавить маленечку и соответственно в задней части это накид, который будет удержаться на липучках. Завершил пришивку вот такого хвостика в задней части стула. Вынимаем, обрезу. Вот так оно выглядит здесь. И здесь будут пришиты вот такие две липучки. Вот одна здесь. И другая с этой стороны. И, соответственно, на стуле то же самое будет. Вот они вот так рассоединятся. На стуле будет одна и одна здесь. И они будут удерживать вот так заднюю часть этой накидки. Пришил липучки. Вот так они выглядят. Вторая часть этой липучки будет приклеена или взята на скобки. На нижней части сидушки стула. Такие липучие ленты есть и на клейкой основе, но у меня их нету. И поэтому вот приходится так изобретать. Завершил сшивать чехлы на стулья, И вот так они выглядят. Это верхняя часть и тут тоже обшитый. В нижней части вот так выглядят. Две липучки. Вот одна липучка и вторая липучка. Вот эта липучка прострелена с теплером на скобки. Легко так все зажимается, все нормально. Она так выглядит. Можно даже и без этого она хорошо вот держится. Вот. Снял. Цвет один и тот же. Снял. Так хорошо одел. Даже можно и без резинок этой вспомогательной. Хорошо все держится. Ну я решил для надежности, чтобы детки не скидывали здесь на липучке. Раз и все. Она приклеена. И не упадет. И все надежно. С вами был канал. Делаем сами 36. До свидания.